Мой взрослый сын, моя отрада, моя надежда, моя боль. Для счастья мне всего лишь надо наговориться, сын, с тобой. О том, о сем, о жизни личной спросить, как будто невзначай. В ответ услышать, Все отлично, ты, мама, не переживай. И стать спокойной ненадолго, Ведь думы сердца не унять, И счастье для тебя у Бога просить, Просить, не уставать. Сегодня день прекрасный самый, Ведь появился ты на свет, Мужал, мудрее стал с годами, Пропал от робости и след. Пусть будет жизнь твоя, как повесть, где ярок каждый эпизод. Душа чиста, спокойной совесть, удачным, добрым каждый год. И будет дом, где ждут и любят, где льется звонкий детский смех. Пусть сын сопутствует повсюду. Тебе везение и успех.